Я хотел извиниться перед таджикским народом. Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на гнев, на ненависть, на вражду и так далее. И я хотел искренне извиниться перед всем таджикским народом за вот это вот видео, которое я опубликовал, которое распространилось и так далее. И это видео я уже удалил. Здравствуйте, дорогие мусульмане! Сейчас идет праздник, Священный Рамадан. Вот, очень важный праздник. И я хочу, чтобы хотел пожелать отпраздновать его очень хорошо, достойно. и чтобы вы отпраздновались с близкими. Вот. Я вышел из больницы, и в больнице очень много поменялось, и я переосмыслил вообще свои ценности, переосмыслил э, свой путь и так далее. И дело в том, что я хотел извиниться перед таджитским народом за видео и за конфликт, который э, это видео породило. Я видел, как люди э, ссорились, я видел, как люди многие были в гневе, в ярости и так далее, и я хотел искренне извиниться перед всем таджикским народом за вот это вот видео, которое опубликовал, которое распространилось и так далее. И это видео я уже удалил, жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на гнев, на ненависть, на вражду и так далее.